Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Золотая Телега. По-любому интересное видео, если ты не подписан на канал, подпишись. Ивент, который пройдет сегодня, сейчас через минуту появится Золотая Телега. 20.40 по МСК. Что это? Что это? Что это? Легендарная Золотая Повозка появляется... В землях Аден. О, ну побежали, я за ними побегу. Поселение Геран, Орен и Аден. Так, первая телега. А, тут мне ничего не нужно. Мне Аденовская нужна. А в Аденовской будут проклятые свитки. Вот эти проклятые свитки, мы покупаем их. К сожалению, приобретение один раз, то завтра они не появятся, это очень плохо. Я так бы нафармил бы... Так, а вот эти, это что? Это по 100 очков. Ну, фу, 300 очков за 13 ляму. По 300 очков за 13 ляму. 3,2 ляма. О, вот это надо купить. По-любому. И 15 реликвии энергии. Ну, и это можно. Пойдет. Неплохо. И еще... Геранчик. А в геранчике я хотел На украшение приобрести 9 миллионов адены Самое плохое, что у этих свитков есть срок годности Вот это мне не нравится Они и винтовые Хотя бы были привязанные Просто привязанные А так ты покупаешь их И тебе надо его потратить Там, ну, как бы говоря за полтора месяца как бы дается очень много времени. То такое, то не пропускайте Золотую Телегу. Будет завтра, то есть в субботу и воскресенье. 7 и 8 января. Не пропусти Золотую Телегу. С вами был Розе. Всем до новых встреч.